Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Фрэмикс. И сегодня я буду показывать, как делать 3 d вороню для MC-креатора и добавлять ее. И... Там, в принципе, ничего сложного. Нет, это сложно, потому что там это очень много всякой хрени. Конечно, я смотрел видео много на YouTube и не нашел ни одного. Нормального видео. Там только одно или два видео. И как бы... Он там объяснят как там Ну... Ну не так, как как надо. Но перед началом ты должен подписаться. Поставить лайк. Заходить в мой телеграм-канал. Заходить вообще в описании. И читать, что там есть. Потом подписывайся на канал. Мы начинаем. Так, вот у меня есть, э заходим сюда, а, вот э у меня такая модель, как мы ее создаем, заходим в скин, убираем позу, так это все оставляем, создаем, у нас вот такой скин, дальше мы убираем вторый, второй слой, при нажатии Dell. Удаляем вторый, второй слой. Дальше нажимаем файл. Конвертировать проект и выбираем сущность для модов. Да, мобов или модов. Что там было? Сущность для модов. Вот у нас такая появляется. Э, можете сделать вот так вот броню. Ну, типа вот в таких квадратиках. Либо можно создать. Я обычно делаю 64. Нет, я неправильно. Не, не, не 32 я делаю, да? 32, да, вот. Я обычно рисую в 32. Голову сразу отки от этого, отца, убирается. Ну, например, вот-бах-бах-бах. Рада-та-та-та. те тем бам. Также тут мы все это все заделаем в белый. Везде надо, чтобы ни один такой протек не был. Чтобы везде надо, чтобы было везде заделано. Ага. И ага. Все, вот везде заделано. Дальше мы заходим в эту модель. И тут есть размер. Тут есть раздуть. Мы нажимаем и делаем 0,25. Да, 0,25. И мы это делаем везде. 0,25. 0,25. 0,25. Или она большая? Нет, вроде бы нормально. 0,25. У меня обычно, а у меня как? У меня 0,2. У меня 0,2. 0,25. Ну, ставьте 0,2. Рекомендую 0,2 ставить. Лично 0,25, мне кажется, для меня это очень много ставьте 02 хотя ну, 03 но это без разницы если 0 то там смотрят скина и она будет выбирать как бы и ну короче некрасиво будет давайте сюда напишем нет это типа круг короче здесь я знаю как мы сделаем напишем Ладно, давайте просто узор какой нибудь такой вот сделаем здесь тоже что нибудь такой узор какой нибудь узор вот здесь тоже бах бах бах ла, -ла, -ла. там узор узор Само... Сейчас распределили... Зря я цвет добавлял. Сейчас у нас будет... Забыл про это. Распределение. Смотрите. Сверху у нас должно быть нагрудник. Здесь он должен быть возле нагрудника. Это все стоит на месте. Ноги должны ух... уйти сюда. Все. Так, стоп. Наоборот. Убрать это все. Ну, убирайся. Убирайся. Убирайся, быстрей. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. -так. И заполняем все заново. Так, так, так, заполняем, заполняем. Ла-ла-ла. Убираем нагрудник. Это бах бахта. Ага. Mm -hmm. Здесь мы тоже все закрашиваем. Вот, у нас так получается. Смотрите, что у нас по текстуре. У нас вот нагрудник, вот правая рука, вот левая, а левую надо приблизить. Она приблизить надо, вот, чтобы она прям была впритык вот сюда. Но чтобы она не заходила за, а чтобы она была вот да там же все вот так вот эти здесь нагрудник это здесь здесь у нас вот оно вот так ботинки и это здесь так это теперь надо как-то убрать аккуратно Ладно, уберем это все и теперь снова закрашиваем это все Снова закрашиваем. Все. Все, везде все закрасили. Закрываем это. Все, у нас получается вот такая броня 3D. Чтобы сделать шлем, это смотрите, как мы делаем. Сюда, например, даже нагрудник. Да, нет, не нагрудник, а этот, как его называется? Маска. То берете там вот так. Ну, там понятно, будет, масочка вот так вот добавляете и все такое. Хотя никогда не пробовал сделать. Сейчас я попробую, даже сам для себя лично. А, голову переносим вниз. Вот сюда. Так, убираем куб. Вот. Так. Что мы здесь добавим? Давай. Маску сделаем. Ладно, такая маска. И теперь самое главное это сохранение. Мы это все закрываем. Заходим. В, даже просто голову одну выберите. Нажимаем сюда. Здесь у нас есть экспортировать версию. Здесь много версий. Если вы делаете мод на 1.17, на 1.18, то вы выбираете Forge. 1.17, 1.18. Если на 1.15, 1.16, броню обязательно выбирайте. Если 1.17, то выбирайте это. Если 1.16 или 1.15, выбирайте вот это. Но вообще без разницы можете это выбрать. Я лично пользуюсь этим. Ну, выбираем. Дальше пишем название. Э -э тест Arm 1. R 1. И тут тоже пишем тест R 1. Значит, это мы теперь удаляем. Экспортируем в Java. Сохраняем. Теперь Ctrl Z. Это все восстанавливаем. Заходим в нагрудник. Нажимаем нагрудник, выбираем, делаем вот так. Два, ставим два. Удаляем все, кроме, удаляем шле шлем и ботинки. Руки остаются вместе с нагрудником. Сохраняем, сохраняем. Здесь тоже изменяем, потому что оно почему-то багается. Так, возвращаем все. Заходим теперь в ботиночки. Ботиночки, ботиночки, ботиночки. А, ботиночки в люб в любой, левый, правый, без разницы. Сохраняем в 3. Снова удаляем шлем, нагрудники, две руки. А ботиноч э штаны, ботинки оставляем. Ну, вот эти две штуки оставляем. Сохраняем Java. Пишем Java 3. И Java 3 может подойти даже для нагрузников. Все, мы это все возвращаем. Сохраняем теперь текстуру. Сохранить. Как? Без разницы, как вы сохраните текстуру. Просто сохраняйте. Дальше переходим в MC Creator. Запущу. Я сейчас свой MC Creator запущу. Так, запускаем MC Creator. Я буду добавлять это в свой мод. Нет, я потом с этого не удалю. Создадим, напишем, я потом удалю этот мод. Тест 1.16.5. Все, и подождем, когда она создастся. Так, все, мне создался секретарь. Открываем его на полную. Заходим сюда. Заходим модели. Вставляем Java. Идем я тут. Анимацию убираем. Вставляем. Анимацию умираем. Вставляем. Анимацию умираем. Угу. Все. Вот мы сделали. А, еще, кстати, вот если вы хотите добавить там хвост или уши, если уши, добавляйте сюда блок. Если нагрудник хвост, то вы добавляете в нагрудник. Отпускаете там и в нагрудник добавляете. Если там, ну, вы, ну там понятно все, если вы разберете, там все понятно. Так, разбираемся с сексурой, импонтируем как... Uh, Что там у нас, импонтировать? Uh, логотип, ТТТ и тп, мобов. Да, это же это? А, да, вроде бы это. Создаем броню. Броня, тест. Так. Смотрите, как мы делаем. Мы создаем броню. Броню. Вот так. Тест. Вс, мы вроде бы не сюда вставили, мне кажется. Ладно. Здесь мы, без разницы, можете удалить, можете нет. Лично я всегда удаляю, ну потому что оно вмешаться будет. Я это удаляю. Вот так вот. И все. Так. Сюда мы вставляем, вставляем, вставль, вставляем и вставляем. Дальше активируем это. Тест 1 сюда, тест 2 сюда, тест 3 сюда. Распределяем левое, правое, правое, левое. Так, теперь разбираемся с текстурой. А нет, сюда свойства, тест сюда вставляем. Разбираемся с текстурой. Мы дублируем текстуру в другое. Подумаем ей название TEST 2 В TEST 3 мы... Нам надо три. 3... так, еще раз дублируем, нам надо тест R1. У нас есть вот три таких модели, заходим в один. В один мы оставляем только ш текстуру шлема, значит, это все остальное удаляем, вот текстура шлема, мы ее оставляем. В 2 мы удаляем все, мы очищаем все, кроме нагрудника. Вот нагрудник. В 3 мы удаляем все, кроме штани штанишек. Вот мы удаляем, удаляем, удаляем. И вот штанишки остались. Все. Теперь мы заходим в тест. Заходим сюда. Тест 1, тест 2 и тест 3. Все. Сохранить. И теперь запускаем Minecraft вместе с вами. Чтобы не было ничего такого. Потому что там вырежу, либо что-то еще. Ждем. Так, что это такое? Выйти. Все, ждем Майнкрафт. Сейчас он запустится у меня. Запись на 10 идет. Да. А то вдруг я записываю, и запись не идет. Но пока запускается Майнкрафт, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал. И захотите в описании. Там есть мой телеграм-канал. В телеграм-канал надо заходить. Там много интересного обо мне так ждем ждем ждем я не знаю как будет работать шлем если шлем будет работать по-другому никак никак то я Кажу. так майнкрафт запускайся не беси меня ага, создаем мир только по ушам мне не надо, чтобы это было. Ага, ага. Так, и создаем мир. Все, создаем мир. Создаем мир. Ждем Майнкрафт. Запустился. Вот, запустился Майнкрафт. Заходим и тестим броню. Тест-1, тест-2. Шлем я, ладно. Ботинок нет, потому что мы не добавляли, но если мы добавим сюда, видите, тут ботиночки появятся. Так, и вот так. Ага. Вот броня наша, вот шлем оказывается можно так это я ну нет как я делаю это нормально мне так нравится ну вот у нас все получилось все идеально все прекрасно все на этом будем заканчивать И если вам понравится ссылки, подписывайтесь на канал заходите в описание заходите в мой телеграм канал заходите в донат алёрд алёрд